эфир здравствуйте уважаемые читатели и зрители информагентства ледокол мы продолжаем ставшие уже традиционными телемосты с нашими товарищами и гостями из разных городов роль ведущего благодаря терпению моих товарищей по-прежнему выполняю я мерзликин вячеслав член союза коммунистов и стола и вот. Для начала я хотел бы сделать несколько объявлений технического характера. Первое. При нарушении правил общения, некорректном поведении и игнорировании замечаний ведущего, самовольному подключению третьих лиц участник будет удален. Второе. Убедительная просьба ко всем участникам не мешать докладам выступающих. Если есть замечания или возражения, то прошу их озвучивать лишь после окончания предыдущего выступления. Мы не пытаемся устроить истерическое ток-шоу ток по примеру скандальных телевизионных балаганов. А хотим донести до зрителей позиции всех участников. Вот Цель нашей передачи... Третья. Цель нашей передачи э, постараться максимально и полно ответить на различные взгляды, осветить различные взгляды, точнее, и позиции, существующие в левом течении на сегодняшний день. Не со стороны уже известных говорящих голов, да, а со стороны товарищей на местах. Поэтому, товарищи и уважаемые читатели и зрители нашего информагентства, если вы хотите поучаствовать в наших эфи... в последующих эфирах и дискуссиях, пишите на почту infoledacolsobaka.gmail.com. Info Эта же почта будет указана и в описании к данному видео. Вот. А теперь, собственно, переходим э, непосредственно уже к передаче. На, прош... на... на прошлом эфире были затронуты вопросы бескризисного постепенного, плавного решения всех проблем капитализма. Данная позиция была озвучена одним из наших гостей и вызвала жаркие споры. Поэтому мы решили поподробнее обсудить данный вопрос. И тема нашей сегодняшней передачи возможные, «Возможные пути перехода к новому обществу». Сегодня в нашей передаче принимают участие наши гости из Кемерова. это Дмитрий Викторович и Павел Викторович, из, из Калуги Ян и, и, и куратор марксистского кружка из Уссурийска Иван Бабалев. Вот. А также э, присутствуют участники, э, члены Союза коммунистов, мои товарищи, из города Хабаровска, э, Дмитрий Диденко и Марат Ганиев. Вот. Э, значит, ну и в развитии темы, в принципе, э, я хотел бы для, для начала предоставить слово нашим гостям. Какими э, они видят пути э, перехода к новому обществу? Ну, в частности к социализму прошу начать товарищи из Кемерова. кто а, ну, а, а, здравствуйте а, в прошлый, на прошлой неделе я не договорил до конца ну меньше постараюсь высказать полностью Свою позицию. Еще раз напомню, что на прошлой неделе мы создали Совет граждан Союза Советских Социалистических Республик Кемеровской области. Сейчас у нас задача стоит э, сформировать эти советы граждан полностью на всей территории Кемеровской области. После чего, как мы сформируем, мы постановим начать избирать советы депутатов местных уровней, а также областной совет. Будем таким образом помаленьку брать власть в свои руки, где большинство, большинство людей будет решать те или иные вопросы, естественно, где она заявит, что мы есть власть на сегодняшний момент, естественно. Мы не являемся таковыми, только на бумаге. Вот, пока как-то так дополню позже свою мысль. Дмитрий, я задам уточняющий вопрос, если позволите. То есть суть вопроса была... Советы – это, конечно, все хорошо, но суть вопроса состояла в том, что каким вы видите переход от капитализма к социализму? То есть вы, вы за, выступаете как за перерастание капитализма в социализм, либо, ну, как, как, бы, как бы сказать, за эволюционный путь, либо все-таки за путь революционных изменений? Ну, во-первых, я не понимаю, что такое эволюционный путь – Покажите примеры, я их не вижу. Еще раз я повторюсь. Мы ведем освободительную борьбу, естественно. Когда мы восстановим на всей территории Советы, естественно, у нас изначально законодательство Союза Советских Социалистических Республик. И законодательство данные не знает что такое частная собственность как-то так хорошо я думаю вы свою позицию более подробно осветите уже в, э, на этапе дебатов ну, да в, да да в принципе более-менее позиция ясна э, пожалуйста павел викторович может быть что-то добавит или скажет от себя Переходный период капитализма к социализму может совершиться бескромным путем только в случае перехода капитализма в высшую стадию в империализм и дальше перейти в общественную собственность, когда бишь, будет империализм во всей, на всей территории, во всех округах. Но это практически невозможно, поэтому в эволюционный путь развития я не верю. Единственный путь остается – это революционный изменение через гражданскую войну и через возвращение народу общественной собственности на средства производства. Это обязательная позиция. И Об этом говорил и Маркс, и Ленин, и последователи, и Сталин. И хотел бы напомнить нашим зрителям, что большевиков всего было 28 тысяч человек, когда они начали совершать 1917 году революционный переворот, а в царской России народу было уже мать муча, около 180 миллионов человек, и только казаков боевых было 22 миллиона человек, и они могли снести большевиков, а, как семечки с тротуара дворника, но идея, которую предложили большевики, из-за нее уцепились все. Земля крестьянам власть народу, диктатуру пролетариата, поэтому моя позиция в, этой, в этом моменте – только революционный путь. Никакой эволюции в переходный период не существует. Но переходный период, как писал Ленин, основываясь на работах Маркса, он должен быть обязательно, то есть не сразу мы переходим от капитализма к социализму, Все-таки Родимые пятна капитализма будут еще просвечиваться в социалистической форме управления. И так было у нас в Советском Союзе. Не сразу отказались от частной собственности, не сразу отказались от капиталистической формы управления, от госкапитализма, от э, других форм капиталистических, потому что их там на самом деле, она же не единственная форма госкапитализма. И капитализм или высшая стадия капитализма, империализм. Поэтому, родимые пятна капитализма, будут просвечиваться еще долгий-долгий и долгий период, пока мы переходный период не пройдем. Он будет обязательно. Когда у нас Советский Союз развалили изнутри, извне, то есть все силы приложили капиталистического мира, Борис Ельцин, Гайгадовский клуб, ну и все там, все последователи, переходный период был аж 61 -го года до 91 -го года. 30 лет был переходный период по развалу социализма и возврата, то есть стагнация в капиталистическую фазу. Но чтобы есть путь помочь продвинуться в империалистическую фазу капитализма, но надо помогать капиталистам, стать, чтобы они вкладывали деньги, наши капиталисты, в собственное производство, чего не происходит. У нас чужие люди вкладывают деньги в Россию. Вот такой момент. Понятно. Я сейчас попробую немножко, так сказать, задай. немножко подытожить ваше выступление. То есть, а вы поправите, если я в чем-то ошибся. То есть вы выступаете именно за революционный путь, за революционный путь именно от капитализма к диктатуре пролетариата. Правильно я вас понял? Да, абсолютно. Вот. И еще, еще один момент, тоже поправьте, если я вас неправильно понял. Бескро, бескров, то есть мы, мы знаем, в принципе, об относительной бескровности революционного пути, допустим, из примеров нашей истории, там, в 17 год, победное шествие советской власти. Вот, то есть и сам революционный путь, он еще не говорит о том, что это кровавый путь. То есть, а гражданскую войну, как мы тоже знаем из истории, да, развязывает, как, как правило, проигравший класс бывший правящий. Вы согласны с, с этим? Я с вами согласен полностью. И э, против большевиков войну развязала белогвардейская армия. И большевики начали гражданскую войну на самом деле, а проигравший класс начал гражданскую войну. Здесь будет то же самое. И те люди, которые вкусно ели и сытно жили, они никогда не откажутся от своих благ без войны. Никогда. Поэтому иллюзии в этом моменте я лично не питаю. Единственный путь – это их а, всех в Сибирь отправить, лес валить, как минимум, как минимум. экспроприировать все, национализировать все, держать в общественную собственность, не а, забрать и поделить, когда многие… Говорят у нас люди, не следующие в данной области, вернуть в общественную собственность награбленного народа, не газ, скажем, железную дорогу российскую, и заставить это все работать на благо всех. Задачи социализма и капитализма разные. У капитализма основа – это религия. Задача у социалистической формы, которую мы с вами проповедуем и пропагандируем, это всеобщие… Благо для всех, развития всех членов общества, так, э, духовно, физически. И материальный момент имеет, конечно, свою основу. Экономический момент имеет свою основу. Но это не значит, что у одного будет Лангкраузер, у другого будет Жигури пятой модели. общее развитие всех членов общества, как морально, так и материально. Как это и было записано у Ленина спасибо позиция понятна теперь попрошу свою позицию озвучить я здравствуйте друзья на прошлом в прошлой, на прошлой неделе меня назвали сторонником каутского потому что я пропагандировал эволюционную модель развития и я поинтересовался этим вопросом у маркс что было по этому поводу написано так вот Маркс писал, что переход от капитализма к социализму, а потом к коммунизму, конечно, должен происходить эволюционно. Желательно эволюционно. да, Он об этом писал. Но если не получится эволюционно, тогда революционно. Но желательно, чтобы все-таки была эволюция, а не революция. Потому что Маркс уже тогда осознавал, что революция – это кровь, это развал экономики, это упадок и тому подобное. так вот он был за эволюционный путь как оказывается и мало того он писал о том, что нельзя проводить революционный путь переходить от капитализма к социализму в стране с неразвитым капитализмом. Только при развитом капитализме, при развитых э, товарообменных, э, всех, э, вот этих, э, товарообменных условий, вообще, То есть при, по, при развитом капитализме только происходит переход к социализму. Он, это писал Макс. То, что прошла Россия и СССР, мы видели, да, когда от неразвитого капитализма мы перешли в социализм, то в результате ничего не получилось. То есть мы, понимаете, это именно система эволюционная. Нельзя перейти в социализм, не пройдя все этапы эволюции в капитализме, не пройдя постиндустриализм, постиндустриализм, империализм и тому подобное. Невозможно не строиться социализм революционным путем, перепрыгивая стадии капитализма. Мы должны все пройти постепенно. Все остальное – это глупость. Об этом писал Маркс. Понимаете? То есть если мы себя называем коммунистами, мы должны это понимать. Если мы идем по пути ленинскому и говорим о том, что нет, плюем мы на все догматы вот этого Маркса, и идем чисто революционным путем, ну извините, мы опять себя обрекаем на этот же путь. Понимаете, невозможно, грубо говоря, из яйца сразу стать там этим индюком, да? То есть сначала все-таки курица, а потом там и дальше по эволюционной ступени. Вот таким образом, друзья. Спасибо. Так, я, Ян, я уточняющий вопрос задам тогда. А, а Вот вы сослались в своем выступлении на Маркса. На, да. на Маркса. А да. вы можете привести конкретную цитату, вот где именно? Я, об могу, этом? я, я вам, я, я вам по, попозже скину прямо в скайп, Прошу конференцию даже могу по этому вопросу скинуть. Хорошо, я думаю, в течение, ну, то есть вы сможете в течение текущей передачи эту цитату привести. Ну, там хорошо, хорошо, да. Понятно. Теперь я хотел бы предоставить слово Ивану из Уссурийска. Иван, вас не слышно? Включите микрофон, пожалуйста. Сейчас слышно? Да, да, сейчас слышно. Вот. Всех, конечно, приветствую, но вот опять же с предыдущим, с Яном немного не соглашусь, надо приводить все-таки ссылки на источники, потому что тот же Маркс написал много трудов, Ленин написал два тома, и говоря о том, что где-то они что-то что писали, нужно непременно приводить источники. Я скажу так, что в принципе классики марксизма говорили следующее, именно Марс и Энгельс говорили в 1846 году в своей книге «Немецкая идеология». Они говорили следующее, что революция, она необходима для того, чтобы, изменить массовое, чтобы породить массовое коммунистическое сознание, и которое возможно только в практическом движении, то есть революции. Опять же, в своем известном труде «Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 год» Маркс доказывал, что революция представляет собой локомотивы истории, ускоряющий процесс исторического развития. Единственное, в чем Маркс, и, маркс Энгельс и Ленин разошлись, это в том, что и Маркс, и Энгельс, они не верили в возможность революции в какой-то отдельно взятой стране. Это, опять же, если мы вспоминаем принципы коммунизма, который построен по как катехизис, там есть вопрос, возможно ли революция в отдельно взятой стране. И Энгельс на него отвечает «нет». Как мы видим из практики, она вполне осуществима, возможно, и что и было продемонстрировано революцией 1917 года. Что еще можно сказать? Опять же, если мы говорим о каком-то мирном пути, тот же Энгельс, опять же, в том же манифесте, Писал, что революция может принять более мягкие формы, но это будет зависеть не столько от развития буржуазии, сколько от развития пролетариата. Чем больше пролетариат проникнется социалистическими и коммунистическими идеями, тем менее кровавой, мстительной, жестокой будет революция. Как говорил вот товарищ Кузбасса, и как говорил ведущий, то есть гражданскую войну все же развязали не коммунисты, ее развязали белые. Что еще, что еще можно, в принципе, сказать? Вывод о необходимости мировой коммунистической революции Марс и Энгелс делали на том выводе, как было в их время развита промышленность в тех или иных странах. Поэтому, в принципе, говорить о том, что они отрицали революцию и приветствовали какой-то эволюционный путь, на мой взгляд, это, это вносить путаницу. Именно путаницу и какой-то... Такой раздор в ряды, в, ряды, в принципе, левого движения. У меня все. Ясно, спасибо. Теперь я попрошу высказать свою позицию товарищей Союза коммунистов. Кто первый, Марат или Дмитрий? Да, пожалуйста, Марат. Но вообще, Дмитрий должен был. Давай, давайте я возьму слово тогда. Да, пожалуйста, Дмитрий. Первое. Ну, о чем я хотел, хотел бы сказать, то есть мы можем состязаться в цитатах Маркса и Энгельса и в принципе увидеть там, где где чаще Маркс о чем говорил и о чем написал Ленин, но можем посмотреть на окружающую нас реальность и увидеть интересные вещи. Были э, разные деятели в в разном мире. В том числе были такие небезызвестные деятели, которые проповедовали вот возможности эволюционного перехода. Были был такой а, деятель а, Кейнс, да, экономист, который говорил о том, что вот возможно некое привнесение в капиталистическую систему. А, социалистических элементов. И на этом основании, мол, будет постепенно капитализм все более и более облагораживаться, становиться все более и более человечным. И это он говорил, я напомню, в годы Великой Депрессии, когда настроение пролетариата было, ну, настроение трудящихся, было крайне крайне озлобленным. То есть люди готовились бороться за свои права, они находились на грани нищеты. В этих условиях им, да, предлагали вот такие тезисы. Соответственно, как мы помним, дальше, как только было, была возможность, была отодвинута угроза революции, то есть был произведен макартизм, было зачищено, так сказать, политическое поле, вот, после этого немедленно от кейсианской концепции отказались. То есть людям обратно вернулся, так сказать, либеральные течения в экономику, и все вернулось на круги своя. То есть из этого мы можем сделать вывод, что ограничением э, грабежа пролетариата является борьба пролетариата. То есть готовность пролетариата отстаивать свои интересы, они немедленно порождают у буржуазии необходимость отступать. Каким-то образом маскироваться, каким-то образом значит, давать уступки пролетариату. То есть... Э, Точно было другой пример, так сказать, позиционной борьбы, эволюционного перехода. Был так называемый еврокоммунизм, был Антонио Громши, который объяснял о позиционной борьбе, о том, что коммунисты должны входить в европейские парламенты, о том, что они должны через буржуазный парламентаризм мол, приходить к власти, а пролетариат должен культурной гегемонии, то есть вот писать больше книг, делать больше, ну, мы сейчас сказали бы контента. Да, ну понятно песен из кино искусство и так далее и за счет этого культурной гегемонии он должен значит вот побеждать так, без, без всяких столкновений но мы тоже знаем чем закончился еврокоммунизм да мы знаем как что в основном коммунисты каким они репрессиям подвергались на западе когда нам рассказыва да, что там пули получали и убийства были и а были они объявлены запрещенными партиями и так далее и так далее то есть на протяжении всей истории современного, ну вот, современного мира мы видим, что когда политические партии пытаются вести какую-то позиционную борьбу, они немедленно терпят поражение. Соответственно, Но когда они решительны, и находятся в единстве со своей опорой, в единстве с пролетариатом и совместно готовы бороться за свои интересы, то тогда внезапно буржуазия отступает, и вплоть до того, что пролетариат берет власть. Как, допустим, у нас примеры были и в Советском, ну, в Российской империи, и опять же вспомним про то, что во время Иосифа Виссарионовича, злого усатого людоеда, большая часть Евразии была находилась под социалистическим строе. то есть я напомню, это западные границы у нас это был Берлин, да, то есть ФРГ, ГДР, а восточные границы у нас это была Северная Корея, да, и вот на протяжении вот всего вот этого вот пространства у нас, собственно, был избран странами социалистический вектор развития, то есть мы можем четко из вот этих вот исторических параллелей сделать вывод. А в чем причина? В чем причина такого явления? А причина этого явления в самом характере буржуазного парламентаризма. То, что буржуазный парламентарий, он для того, чтобы быть успешным в своем роде деятельности, он обязан придерживаться определенных правил игры. То есть если ты хочешь хорошо ловить рыбу, неважно, что ты ловко ли ты стреляешь или не очень ловко ты стреляешь, ты должен ее там ловить по определенным правилам, там прикарливать ее или еще что-то делать там сетку как-то ставить по уму, да. Точно так же, если ты буржуазный парламентарий, тебе нужно, первое, тебе нужна хорошая трибуна, которая покупается за деньги. Это называется а, институт лоббизм. Тебе, соответственно, нужна поддержка соответствующих заинтересованных сторон и так далее и тому подобное. И постепенно ты а, все больше и больше деградируешь. Вот интересная работа есть такая, она называется «Лоббизм в США» как осуществляется лоббизм США и что можно позаимствовать для России. Она опубликована нашими либералами, можно почитать, найти. Вот, собственно, все эти механизмы там описаны. И вот в рамках вот этого буржуазного механизма мы понимаем, что любая левая партия, какой бы она ни была, если она вот туда погружается, в эту причину, то она никогда из нее не вынырнет. Она будет дальше и дальше деградировать, становиться все более и более буржуазной. Спасибо. Я, в принципе, закончил. Ясно. То есть... Получается, Дмитрий? что, что? Любое, любое пренебрежение Дмитрий, отключите, отключите пожалуйста, микрофон. Вот. Любое, любое пренебрежение как историческим опытом, как любое пренебрежение теории практикой, любое искажение марксизма, оно неизбежно будет нас приводить к буржуазному соглашательству и в итоге будет вести к отказу от классовой борьбы. И это на том фоне, что буржуазия ежедневно, ежечасно против нас эту борьбу ведет. Я правильно вас понял, Дмитрий? То есть марксизм – это наука. Наука, которая изучает общественные отношения. И вот если мы... Делаем из верных посылок верные выводы, то получаем прогнозную силу, да, мы можем предположить, что будет. Вот, если мы вместо научного метода будем подменять что-то другое, то есть, использовать э, какие-то наши желания или там, в данном случае желания правящего класса, то, естественно, мы получим то, что правящему классу и нужно. То есть, если мы будем возвращать марксизм в сторону буржуазно, то мы получим в конечном счете э, тотальный диктат буржуазии. Поэтому здесь не может быть никаких, в, идее, в идеологическом плане не может быть никаких компромиссов. Потому что теория не может быть верна наполовину. Она либо верная, либо неверная. Вот и все. Ясно. Пози позиция озвучена, позиция понятна. Марат, дополнить, может быть, есть чем? Да, я хотел бы более подробно описать на примерах, показать то, что невозможен эволюционный переход из истории. Вот. И также дополнить о том, что, к примеру, ту же партию КПРФ, которая в 90-х годах она держалась еще на поддержке рабочих масс, и, а сегодня она уже держится на ностальгии по Советскому Союзу. Также можно в, прямо в программе у них прочитать за поддержку малого бизнеса, и никакой диктатуре пролетариата революционным путем там тоже не написано. Также товарищи, которые нас слушают, могут посмотреть разговор Марка Анатольевича с представителями КПРФ, где они не, ну, не могут свои позиции аргументировать в том числе. И также хочу развеять миф о возможности прихода хорошего мужика путем буржуазных выборов. Вот, то есть, тоже на примерах из нашей истории XX века. О том, то, что простым путем голосования невозможно прийти пролетариату к власти. то что так или иначе буржуазная система она приводит к соглашательству. Вот, например, в Иране пришел к власти хороший мужик Масадык. Он национализировал нефть, но был свергнут разъяренным народом а потому что он был буржуазный кандидат и делал национализацию в интересах буржуазии, а не в интересах народа. Ну, не в интересах пролетариата, я бы так правильно сказал. В Гватемале тоже Кокобо Арбенс избирался, то дело закончилось тем же самым. Также пример Венесуэлы, потому что многие думают, что там социализм, но там на самом деле не социализм. Ну, если мы смотрим по Марксу, с пролетариата и общенародной собственностью. А, вот. Лука Чавес тоже пошел на компромиссы с буржуазной системой, так или иначе. Вот. Также пример хороший еще есть с Чили, это Сальвадор Альенде, который был генеральным секретарем социалистической партии. И когда ему предложили возможность участвовать в выборах, он согласился с этим. В партии были такие сказать, пункты тоже о национализации, о проведении аграрных реформ, о банковской системе и так далее. Но, к сожалению, так как поддержки у него на самом деле классовой поддержки пролетариата не оказалось, то есть классового самосознания, как это у нас было в семнадцатом году, и все кончилось военным переворотом и Сальвадора Ленты погиб во время переворота. Вот. То есть мы должны понимать, то, что нам необходима сегодня эта пролетарская партия, сплоченная в единый кулак, с единой идеологией, основанной на марксизме. Вот. А пролетарская имеется в виду то, что это у нас это мы, которые не имеем средств производства. Вот. Также... Нам нужны теоретические бойцы закаленные. Потом, например, нам нужна э, большая сеть советов от, э, по всей России. Вот. Ну, в общем, у меня все. То есть, дальше, я думаю, товарищи знают. И самое главное, нам нужен высокий уровень классового самосознания, которого сегодня, как мы видим, если ходить по улицам, нету в обществе. Ну вот. У меня все. Понятно. Ну, скажем так, подытоживая выступление Марата, можно на примере той же КПРФ да, проследить, как вот эта вот, скажем так, склонность к эволюционизму позволила самой КПРФ эволюционировать до, от партии чисто номинально коммунистической, скажем, в начале 90-х, да, к чисто буржуазной партии парламентского типа э, в настоящее время. Вот к чему может привести склонность к эволюционизму. Но это мое мнение как э, ведущего. Так, э, товарищи, но ну вот в принципе э, здесь э, все позиции участников были высказаны. Вот, поэтому я предлагаю этот вопрос обсудить. Может быть у кого-то есть возражения, дополнения и так далее. 1 пер первого, пер первого, кого хотел спросить. Это Яна. Да. Ну смотрите, вот друзья, маленькая ремарочка. Маркс вообще не рассматривал построение коммунизма лишь на одной шестой части суши. Он рассматривал построение коммунизма только на всей планете. Опять же, да. то есть никакой революции в одной из стран он не писал и даже об этом не говорил то есть ратуя за революционный путь в, в одной из стран, то есть мы идем не по пути марк, марксизма, да. то есть это скорее всего ленинизм. То есть любыми путями взять власть, под любыми лозунгами и не важно, что писал Маркс. А Маркс все-таки писал, я еще раз повторю, только о эволюционном пути. В основном о эволюционном. Он делал лишь маленькое отклонение к революционному пути. Понимаете? Потому что, ну вот смотрите, фактически, вот если э, у нас Понимаете, все должно происходить вот эволюционно почему? Потому что в капитализме, капитализм, почему капитализм в результате перейдет к социализму? Потому что капитализм идет по пути сокращения расходов на производство, да? И в результате приходит к, тому, к такому уровню, когда производить товары становится вообще невыгодно за счет конкуренции между собой. И капитализм переходит в социализм. Об этом и писал Маркс, понимаете? И другого пути революционного, не пройдя весь этот путь, практически не существует. Вы фактически будете ломать систему. Только пройдя вот этот весь путь капиталистический, можно дойти вот до верхушки, как говорится, до перехода к социализму, когда все уже отлажено. А все остальное, извините, потому что не отладив всю систему взаимоотношений да, в обществе, нельзя производство, да, то есть производственных отношений, не отладив все, невозможно пройти... Э к такой системе когда можем отказаться вообще от частной собственности от всего свободно и самостоятельно все остальное ну анти как говорится разумно понимаете вот и все спасибо ну я хотел бы немножко поправить то есть ленин не опровергал маркса да вот. ленин лишь его дополнял и развивал вот, ну, надеюсь, вот цитаты... цитаты как, а как... я вам скинул, я вам скинул в этот, в чате написано. Цитаты... <свят> <свят> хорошо, хорошо, мы это разберем чуть позже. Сейчас, значит, порядок выступлений тогда такой. Сейчас Дмитрий Диденко просил слово, а потом Дмитрий Улитин. Пожалуйста, Дмитрий. Да, спасибо. Я хотел бы отметить, что наш, ну, здесь, с одной стороны, безусловно, Наверное, товарищ, но, но в данной беседе оппонент Ян, вот, интересно, демонстрирует а, постепенный эволю, эволюционный переход. То есть если в ходе своей первой беседы он говорил о том, что Марс вообще никакую революцию не, не рассматривал, то теперь он говорит о том, что он не рассматривал революцию в одной отдельно взятой стране. Или рассматривал революцию как-то весьма незначительно. Я поправлю. Коммунизм не рассматривал в отдельно стране. Ну, вот, вот. Коммунизм. Да, да, да. Хорошо. И революцию как-то, видимо, не совсем значительно рассматривал. Ну вот, у меня в руках манифест коммунистической партии. Считаю, коммунистическая революция есть самый решительный разрыв с унаследованием от прошлого обвинения собственности. Революция. Да, то есть как бы это найдено у меня вот из литературы за пять минут. Я думаю, если мы сейчас пороемся, то мы найдем цитаты Маркса с революцией. Огромный вагон, а с эволюцией вряд ли. Вот. А, вот та цитата, которую вы скинули, насколько я вижу, Маркс, равно как его предшественники, сподвижники и последователи, были убежденным эволюционистом и так далее. То есть мы видим по тексту, что это не цитата Маркса, это цитата кого-то из толкователей Маркса. Для того, чтобы нам каким-то образом толковать Маркса, нам желательно работать с исходным материалом. Так вот, исходных материалов, цитат с революциями, мы найдем сколько угодно. Но проблема не в этом. Проблема не в том, что цитата Маркса верная. Мы не догматики, мы не боремся за дословность цитаты, мы боремся за понимание процесса. Но в этом понимании важно отметить, что Маркс-то говорил про революцию и неоднократно, и этого из него не вырвать никак. Вот. Но теперь вернемся к тому, что такое есть исторический материализм. Исторический материализм – это есть теория развития общества. От одной стадии к другой. Маркс называл это формациями. Да? Так вот, всякий переход между формациями в рамках исторического материализма, а эта теория, созданная Марксом Энгельсом, он происходит революционно. Ни один переход между формациями не происходит эволюционным путем, то есть путем ожесточенной классовой борьбы. Если очень кратко, что есть такое классовое общество? Да? Это есть общество, то есть источником движения исторического процесса по Марксу являются классовые противоречия в обществе. Вот, и соответственно по мере того как эти классовые противоречия разрешаются и, и оди, вернее не разрешаются а усугубляются да, и один класс э, отбирает власть у другого происходит смена формации то есть сначала у нас феодалы отобрали власть у рабовладельцев путем противостояния потом буржуазия отобрала власть у феодалов, а потом пролетариат отбирает власть у буржуазии. вот так это происходит собственно и Маркс вполне четко пишет про то, что классовая борьба является приводом и переход от одной фазы к другой он происходит именно революционно и здесь смысл не в том, что Маркс так пишет, а если мы посмотрим историю развития человечества и почему теория Маркса всесильно, да, потому что она верна мы, мы увидим вот это, то есть непосредственные противодействия, непосредственные революционные переходы от одного этапа к другому. И почему на каком-то основании мы должны говорить о том, что вот переход к коммунизму он будет какой-то принципиально отличен совершенно непонятно. У Макса четко вот написано «коммунистическая революция». То, что он при этом рассматривал процессы в одной дельно взятой стране или в, мир, в мировой, это вопросы узкие, это вопросы тактики достижение этой революции, но то, что это будет именно революция, у Маркса написано постоянно, практически в каждом его произведении. Спасибо. Спасибо. Я уточню для наших зрителей. Дмитрий об этом упомянул. Я нам была приведена цитата некой, некоего Мориса Х о Марксе. Вот, я ее зачитывать не буду, дабы, ну, скажем так, не отягощать э, слух. Там, да, действительно, идет толкование, толкование именно от того, что говорил Маркс, без отсылки на первый источник. Я надеюсь, все-таки Ян при, приведет цитату конкретно из первого. А случая, нет, цитата, цитата, цитата сколько угодно может быть, понимаете. То есть основа была все-таки в эволюции. Сама идея вообще Маркса, она же пошла вообще от дарвинистической идеи, идеологии, да, от дарвинизма, его эволюционном пути. Фактически всю свою идеологию он строил как раз вот от дарвинизма, от эволюционного пути. А эволюционный путь он рассматривал лишь при условии, если, как говорится, не получается эволюционный, если допуст... каким-то образом не приходит эволюционный путь. То есть как крайняя мера. А, можно, можно очень краткое замечание. Ян, я прошу прощения, но это теория научного янинизма. То есть это ваша, видимо, авторская научная теория. Быть, может... на теорию... Секундочку, на... секундочку, не перебиваем. Да, но. Тем не менее, понимаете, вот история показала нам что? Что э, когда мы строим социалистическое общество без выстроения капиталистического общества, без развитого капиталистического общества, мы в любом случае проигрываем капиталистическому обществу, потому что конкуренция, как э, движущая сила капиталистического общества у нас э, отсутствует, да, то есть у нас конкуренция заменена социалистическим соревнованием. В результате мы не можем выстроить нормальное э, общество потребления, да, что необходимо. Понимаете, вот с, сама идея Маркса о переходе от капитализма к социализму на этом и основывалась, что Лишь тогда, когда общество полностью выстроит всю систему своих потребностей, когда полностью себя обеспечивают, при капиталистическом обществе это сделать проще, чем при социалистическом. Лишь после этого происходит социальный переход, социальный переход. Он может быть революционным, не вопрос, пускай даже революционным, без, как говорится, без крови, но суть-то остается одной – нельзя. При социалистическом обществе добиться тех высот потребительского общества, которое возможно при капитализме из-за конкурентных условий. Понимаете, конкуренция – двигатель торговли, как говорится. Конкуренция – двигатель всего того, что возможно в капитализме. Это же мы знаем. Советский Союз в этом проигрывал Западу. Никто с этим спорить же не будет, правильно? Спасибо. Я, я буду. Ян, секундочку. Ян, я еще раз просто хотел напомнить, у нас здесь дискуссия свободная, да? но мы все-таки это стараемся, я призываю, придерживаться, не перебивать друг друга, да? никогда говорит ведущий, никогда, никогда говорит, говорят участники. То есть сначала высказывается один из участников, затем другой или там в порядке очереди ему возражает. Вот. Дмитрий Улитин, я прошу прощения, сейчас короткая ремарочка. Дмитрий Диденко просил слово, а потом вы. Да. Буквально, так, буквально одну секунду. То есть, опять же, мы социал-дарвинизм, как таковой, это концепция, которую Энгельс разбивает в антидюринге. То есть наш уважаемый оппонент в очередной раз нас ввел в заблуждение говоря, сначала он ввел нас в заблуждение о том, что его цитаты есть цитата Маркса, а сейчас он вводит нас в заблуждение, говоря о том, что марксизм произошел от идеи Дарвина. Нет, социал-дарвинизм – это идея, противоположная полностью марксизму. Вот. И социал-дарвинизм произошел от Дарвина. Спасибо. Я Спасибо. Пожалуйста, Дмитрий Улитин а Большинству из вас я, естественно, демагогике уступаю намного, Пока вы мне предоставляете слово, я, мы, у вас, естественно, идет спор, я забываю, что хочу сказать. Начну с того, что вам всем, наверное, известно, что Маркс свои труды писал в середине XIX века. Сегодня на пороге 21 век. На тот период времени он не мог объяснить те или иные явления. Вот вы говорите, революция, эволюция. Да вы знаете, мы через советы приходим к власти и пишем новые правила. Собственность вся принадлежит народу, никакой частной собственности. И все. Когда будет у меня сила, и тогда будут все. Жить по моим правилам, по правилам большинства, по правилам советов, которые те установят правила. Понимаете, да, о чем я говорю? Или нет? Дмитрий, я хотел уточнить, вы говорили о собственности. Какую собственность вы имеете в виду? Собственность на средства производства или собственность вообще? Вообще. Вся собственность принадлежит народу, никакой частной собственности. Все. Только, только, только написать правила. И чтобы эти правила, правила имели под собой силу, репрессивный аппарат. Естественно, больше какая-то часть будет с этим недовольна. Надо полагать, что они вот когда меня ограбили, когда ограбили вас, им, им стало казаться, что это их собственность стала. Но это не так. И они заблуждаются. Естественно, они будут, наверное, проливать кровь. И, и, борьбу. Еще... и еще у меня тогда один уточняющий вопрос. То есть вы обрисовали два общества. То есть текущее общество, да, вот. и то общество, которое вы собираетесь строить. А, то да, есть путем... две, две конечные точки. Вот. Мой вопрос: как вы собираетесь от одной точки к другой двигаться? Изначально еще а, раз. То есть эволюционный путь. Мы создаем э, ли, советы. Мы создаем советы. Ну, обратно же, если они нам предоставят возможность отдадут власть то можно и так называемым э, э, эволюционным путем. Ну а если не дадут власти, на нашей стороне будет э, поддержка масс, поддержка народа, ну тогда... Ну, в принципе, тоже сложно сказать, что будет какая-либо... Еще раз повторюсь, мы ведем освободительную борьбу. Ни о какой революции мы не говорим. Еще раз. Придут советы установят свои правила поведения, где собственность будет только народная, всеобщее никакой частной собственности не будет. Вот и все. Дмитрий, но ну мы же с вами понимаем, весь исторический опыт показывает, что никто добровольно власть и собственность отдавать не будет. И о какой но... освободительной скорей... борьбе? Есть, секундочку, скорей... секундочку. Так... секундочку. Я не закончил. И о какой освободительной борьбе, кого против кого? Можете еще уточнить для уяснения позиции, чтобы было понимание у зрителей. А, рассказать предысторию, но это долгое время. Ну, в, в двух словах. В 91 году произошла полная оккупация Союза советских социалистических республик. Вот. А оккупанты поставили наместников или такие должности, как президентство и так далее, а, создали, естественно, на, на оккупированных территориях свои органы, вот. создали для местных абрегенов псевдовыборы, которые ходят и голосуют и не понимают, что на самом деле происходит. Понятно. То есть, вы как вы говорите, не о классовом подходе, да, К решению проблем, а, скажем так, о национально-освободительном. Я правильно понимаю, нет? Там идет и классовая, там идет и национально освободительная. Борьба. А оккупировали нас естественно страны запада это соединенные штаты америки англия вот как то так понятно понятно дмитрий в принципе позиция ясна я полагаю у павла викторовича есть что сказать по данной теме по, по теме нашей сегодняшней передачи еще. Ну, я хотел бы взять цитату Александра, Александра Бузгалин. Буз Александр Бузгалин, профессор. Цена несовершенной революции – это реакция. Павел Викторович, вас не слышно. слышно. Раз, два, три, Звук не идет. А, но вы пока слово передайте другому. А, да, давайте тогда. Я думаю, у Яны, у Яны есть что сказать, возразить? На те аргументы, которые... Ну, но я сделали. в принципе все сказал, понимаете? Ну, невозможно, я говорю, приходить к коммунизму, не выстроив полностью капитализм. Ну, это, понимаете, ну, просто это нельзя. Об этом и Маркс писал, и пусть Все, любые остальные, все попытки, они, как говорится ведут нас не туда, мы должны дождаться, пока капитализм перейдет в развитую стадию, да, и когда он сам себя отживет, да, когда э, товар, э, цепочки, то есть сам принцип сокращения расходов на производство, товаров и услуг дойдет до, того, до той стадии, когда производить и заниматься бизнесом станет вообще неугодно. И еще по поводу частной собственности, понимаете? Отменять частную собственность, пока она, не, как говорится, не, не отслужила свое, нельзя. Если вы ее отмените, как бы нет, не будет мотивации развивать ничто. Какая мотивация у меня будет развивать что-то и работать на кого-то, если все получаем... Понял, вы а, Дмитрий, владеете. секундочку, извините, э, пусть Ян закончит. Ну, а вы, а вы свое возражение ну, То есть, Советский Союз, нам же понять, вот кто-то другой бы мог об этом говорить, который, там, я не знаю, жил в другой стране. Но мы-то все жили в Советском Союзе. Мы прекрасно знаем, что принцип социалистического соревнования не дает мотивации к развитию э, ни сферы услуг, ни сферы производства. Только частная собственность позволяет это делать как мотивация, да, к производству. И только тогда, когда вы подойдете к ступени, когда вам производить становится невыгодно из-за того, что конкуренция подошла к такой черте, тогда проще вообще ничего не делать. Тогда лишь государство берет на себя функцию управления вашим бизнесом, оно у вас его национализирует, и вы сами готовы его отдать добровольно. Потому что вы понимаете, либо вы закрываетесь, потому что вам невыгодно конкурировать, либо вы даете государству. Вот о чем и писал Маркс в, в, в позапрошлом веке, понимаете? Вот и все. А все остальное это выдумки. Понимаете, это все выдумки, которые просто неправильно понимаете марксистскую идеологию. Вот и все. А, я, я... Я, значит, вы только ради своей кишки. Нет, получается, видите, вы ради, понимаете, ради... Нельзя. Марксистская идея не работает вот как, знаете, как палочки. А по поводу людей, Что перевоспитать? Менталитет поменять? Не, ну понимаете, вы его все равно не поменяете. человек. Ну почему осво... не поменяете? Какие-то создать условия? А человек такая сволочь, он все равно будет, понимаете, работать на свой желудок, а не на общий. И не на общественный. Не перевоспитайте, вы не так, Ну вообще. почему не перевоспитаете? Переспитаем все зависит так, от а, вас. Товарищи, простите, что вмешиваюсь. У нас здесь не дискуссия, там двух нет. человек. Да, нет, давайте. Ну, ну, человек да, говорит, дмитрий, он дмитрий, хочет дмитрий, иметь рабов. Дмитрий. Человек хочет иметь рабов. Дмитрий, я, позиция Яны ясна. Я говорю о том, что. У нас здесь не флудиловка, а мы все-таки культурные люди. Давайте выслушивать друг друга, пусть даже те позиции, с которыми мы не согласны. И в своем выступлении культурно, аргументированно отстаивать свою позицию. Так, я думаю, будет интереснее и нам общаться, и нашим читателям, нашим зрителям смотреть наш эфир. Вот. Ну, как бы все согласны с этим? Я думаю, что все. Давайте придерживаться этого. Так, Дмитрий, я вас прервал. У вас есть еще что добавить к сказанному? Микрофон, микрофон, Дим. Дмитрий, вас не слышно. Я понял, я понял. Просто я высказал свою позицию, я его услышал, понял, что это за человек, который готов за кишку и который хочет рабов. Можно, да, ответить тоже? Да, да, Ян, пожалуйста. Ну, смотрите, я не то, что за кишкой за рабов, это вы занимаетесь софистикой. Понимаете, вы а просто, ну, понимаете, опыт, исторический опыт нам показывает, что ну, не все, что вы к чему вы стремитесь, к революции или еще чем-то, переделать общество, это не работает путем революционного путем, революционным путем, ну, не работает. Вам это. сказал. Ну, почему? История, 75 лет Советского Союза, это нам сказал. Так это, это значит, это недостаточно? Невозможно и... Невозможно Товарищи, товарищи, еще раз говорю о прекращении флуда. Да, давайте все-таки э, уважать друг друга и наших зрителей. Ну хорошо, хорошо. Давайте память... Которая работала только за кишку. Ну не вопрос, это ваше право. <laughs> ваше право считать кого Павел, зашел, Павел, слово давайте, Павел. Да, да, да, Павел, зашел. Пожалуйста, Павел. Слышно, слышно меня? Да, да, сейчас слышно. Я хотел бы процитировать Александра булгалина Это профессор, теоретик, здорово знает марксизм. Не буду утверждать, где он взял эту фразу, но она мне здорово нравится. «Цена несовершенной революции – это реакция победа феодализма и буржуазии». Ну то есть как а, стагнация как а, результат несовершенной революции и чем дольше мы оттягиваем этот момент, тем хуже и труднее будет нам всем. А, один из простых примеров, когда Ленин отправил господина Троцкого совершать заключать Брестский мир. Помните, что было? Ни мира, ни войны. Ни мира, ни войны. Троцкий заключил, там его было основное утверждение. А все равно выключили Брестский мир, но уже на условиях невыгодных нам и нехороших условиях, но нужен был мир. А Троцкий отказался подчиняться демократическому централизму и э, тем правилам, которые были в коллективе, созданном Лениным и всеми остальными товарищами. И стагнация неизбежна. Берем 2008 год. Россия. Все летит трен и если бы успели тогда подхватить что-то сделать, то сейчас бы нам не было хуже в десятки раз. Четырнадцатый год, что это было? Это была жесть. Давайте уже не четырнадцатый, давайте вернемся к расстрелу белого дома. Что это было? Контрреволюция. Надо было поднимать голову коммунистам. Где эти коммунисты? Почему они не подняли голову? И мы ушли в стагнацию, и мы не не пошли в сам капитализм, мы вернулись в эти родимые пятна, переходный период от социализма, вернулись в дикую в феодальную форму управления. У нас практически крепостное право в России, и деревни и населенные пункты продаются вместе с людьми. Но это один из моментов. Еще хотел я что сказать. Социалистическая форма была – это философия, это знания, это мозги. Весь капитализм построен на религии, на тупой вере. И единственный путь – это образование. Образование, образование, еще раз образование. Я закончу. Спасибо. Дмитрий Диденко просил слово. пожалуйста. Дмитрий. Да, я хотел бы уточнить слово насчет того, что мы познали возможности социализма и при нем жили. Да, действительно, мы узнали возможности социализма. И при нем жили. Есть такая книжка «Достижения советской власти за, за 50 лет», где наглядно продемонстрировано в картинках, в инфографике темпы прироста промышленного производства. Я напомню в очередной раз, что промышленное производство отличается от валового национального продукта. То есть простой, что такое валовый национальный продукт и что такое промышленное производство. Вот идут да, два человека, один другому Дал бумажку, потом ее назад вернул, это валовый национальный продукт увеличился в деньгах. А промышленное производство, это когда мы производили 70 автоматов, а потом производим 120 автоматов. И вот темпы прироста промышленного производства, экономики нашей, когда она была социалистической, они превышают 10-15% ежегодно в долгосрочной перспективе. Были некоторые годы, когда и 30% достигал этот показатель. Но в долгосрочной... Такой, этот показатель... Космичен, он невозможен, в принципе, в рамках вот, кенсианской или любой либеральной экономики. Поэтому да, мы отлично знаем, что такое а у нас есть, к счастью, сохранились источники, мы можем с ними ознакомиться, кинофильмы, память наших, так сказать, предков, с которыми можно поговорить еще пока немногочисленнее живут. Да, безусловно, после хрущевского переворота, после того, как наша страна свернула с социалистического пути развития. У нас были очень такие непростые времена, когда населению в голову навязчиво вдалбливалось то, что нужно передать власти собственность хозяину. И, собственно, да, это и было сделано и собственность хозяину передана была. Но этот период после Хручевский, там, Брежневский, Андроповский или Горбачевский, это не был социализм совершенно по ясным и понятным критериям. В нем никто не говорил о провозглашении социализма. Поэтому вот эти отсылки, они некорректны. То есть мы можем посмотреть, что может делать плановая экономика, когда целью является, как написано у Сталина в экономических проблемах социализма, прибыль и рентабельность в целом по отрасли в перспективе от 5 до 15 лет, если я правильно помню, когда главным является повышение производительности труда и уменьшение количества ресурсов, задействованных на производство одной единицы продукта. Вот. Когда это является целью, то тогда у нас а, производство достигает 10, 15, 20 процентов промышленного прироста ежегодно. А когда мы приходим к осыгинским реформам, когда мы во главу угла ставим прибыль, в каком бы то ни было варианте, пусть даже в варианте госкапитализма, как это было в Советском Союзе, да, в ранее. но когда самое главное, мы ставим во главу угла прибыль, у нас немедленно начинаются деградационные процессы. И, собственно, после того, как был, была развернута экономика, Следом за этим, естественно, развернулась и власть. Потому что эти люди, которые пришли к власти, они хотели власти, собственности в свои руки. И они, собственно, это сделали, они получили. Можем сейчас посмотреть на то, как живет, допустим, Горбачев, как живет ближайшая там, партийная элита последних годов, там, 80-х. И видно, что они великолепно обернули свою аферу. Никакой проблем в этом нет. Но говорить о том, что удачная афера некоторых мошенников – которая получилась во многом из-за жертв Второй мировой войны. Да? Ну, не будем здесь уточнять. Что эта удачная афера является демонстрацией того, что социализм как-то не работает или что социалистическая экономика уступает капиталистической, это некорректно. Спасибо. Ясно. Секундочку, Ян. Uh, я, я это, скажем так, более-менее соглашусь с Дмитрием, ну, это мое личное мнение. Yeah. Uh, вот. Единственное, что я хотел бы немножко поправить, наверное, uh, речь, наверное, шла не о валовом национальном продукте, а о валовом внутреннем продукте, который как раз-таки учитывает объем продаж. Yeah. Вот. Yeah. Так, сейчас у нас Марат хотел сказать, а потом Ян тогда. Идет. Да, я хотел Яну вопрос задать. То есть, получается, эволюционный путь нам не нужен. Ой, наоборот, эволюционный путь нужен, получается, революция не нужна. То есть, получается, в 17 году наши прадеды, получается, неправильно поступили, что совершили революцию. Тем более, как Ян отметил, то, что... Капитализм до конца не развился, и мы имеем сегодня то, что нет Советского Союза. В общем, получается, пролетариат зря взял власть, зря провозгласил 8-часовой рабочий день, зря победил в гражданской войне, зря э, там, провел бесплатную медицину, да, внедрял бесплатное образование, индустриализацию и коллективизацию. И получается, таким путем мы придем, что зря победил в войне. Великой Отечественной, что ли так История а, э, Ян я, я, я, я, секундочку я Маросжакончить потом бы Вот эти вот все поблажки которые рабочие начали получать в западных странах там тоже а, ну, улучшение жилищных условий Ну вот подачки от капиталистов Они произошли благодаря социалистической революции и благодаря то что был коминтерн и так далее И напомню то что на семнадцатом году у нас была пришла Первая мировая война, то есть условия хотя бы окунуться, понимать, что тогда происходило, И изучать историю не по Саванидзе, или там по Первому каналу, или по этим разным буржуазным пропагандистам, у которых дом в Италии, а здесь они просто получают деньги. И также, получается, напомнить, то, что, допустим, в США до сих пор нету таких вот декретных отпусков, как у нас сохраняются сегодня, хотя, судя по логике Яна, США намного развитие капитализм получается, и они ближе к коммунизму. Я вот этого не могу понять. И второе, то, что конкуренция создает качественные продукции и так далее. То есть получается сегодня 300 сортов колбасы в магазине там, или молоко из пальмового масла намного качественнее, чем были в Советском Союзе. Так получается, Ян? Ну, вопросы такие. Можно, да? Да, пожалуйста, Ян. Я говорю не о качестве, а я говорю, ну, вообще, понимаете, вот конкуренция, она позволяет не только, как говорится, качество, да, но и количество, и вообще эволюцию всего. Понимаете, эволюцию мыслей, эволюцию э, производства, вообще, это именно эволюционный путь. Конкуренция, это эволюционный путь. Революционный путь в этой системе не работает, как мы видели. Да, в Советском Союзе, хоть она и обладала высокой, э, там, большая экономика, 15% от мирового ВВП, но не имели товаров народного потребления. То есть кучу имели ботинок там каких-то скороходовских там на, в магазине, да, но покупали все-таки итальянские. Почему? Потому что человек не будет за соцсоревнования, за какой-нибудь вымпел, да, он не будет сидеть и ломать голову, чтобы сделать какую-то вещь лучше. Он это будет делать лишь тогда, когда ему это выгодно в конкурентных условиях. Понимаете? Это, это, это суть вообще всего как бы. И Маркс, вот повторю, Маркс не писал о строительстве коммунизма на одной шестой части суши. Он говорил лишь о всеобщем мировом коммунизме. И он никогда не рассматривал, он даже не рассматривал, понимаете, вот вы здесь спорите со мной, а он даже не рассматривал строительство коммунизма на одной шестой части суши. Он рассматривал только во всем мире. То есть полностью земной шар строительство коммунизма он рассматривал, рассматривал только на, на, во всем шаре одновременно, а не постепенно. Потому что он понимал, что социализм будет всегда проигрывать к капитализму в плане развития. из этого он говорил, что капитализм, лишь когда он разовьется, когда придет полностью автоматизация, он уже об этом тогда писал, да? Когда уже будет полная автоматизация всех систем, когда товарообмен, все будет развит, когда уже дойдем до, того, до такого пика, что фактически дальше некуда развиваться и конкурировать, тогда переход наступает социализм. Понимаете, вот о чем он писал. А вы пытаетесь перепрыгнуть непонятно на что, лишь бы сделать там все, отобрать, все поделить. Это не работает. Советский Союз это показал. Он не конкурентен был по отношению с Западом. Из этого и развалился. Вот и все. Спасибо. <сёк> <сёк> Дмитрий Диденко просил слова для реплики. Ну, я хотел отметить, что все-таки еще, еще раз отметить, что мы все-таки видим о том, что теперь уже, если в начале передачи мы не рассматривали революционный путь вообще, то теперь мы говорим о том, что революционный путь не рассматривался на одной шестой части суши. Собственно, вот потихонечку нарастаем. Я надеюсь, что в конечном счете мы поймем, что все-таки именно революционный путь, он является определяющим, а все остальное вторичное. Но как бы мы уже видим по тенденции, про то, что это мы уже потихонечку объясняем. Собственно, ну а то, что господин, ну, товарищ вернее, пока еще товарищ, да, я все-таки не ответил на вопросы заданные, это тоже Показать. Спасибо. Нет, просто мне сразу ответить не дают, и я забываю, о чем вы спрашиваете, уж извините. А, вопросы были про 300 сортов колбасы, которые сейчас и сои, и кенгурятины, и молока, и пальмового масла, о том, что они же результат конкуренции, и они, значит, автоматически лучше советуют. Но в то же время есть, извините, но есть и хорошие сорта, согласитесь. Если вы зайдете в хороший, какой-нибудь магазин дорогой, вы найдете... Для а? Так, для, для, для секундочку, секундочку давай, да. давайте, давайте сформулируем Яну вопросы еще раз, чтобы он на них смог ответить. Да, еще, еще В раз, тех да. магазинах колбаса хорошая для рабовладельцев. Дмитрий, Дмитрий, да, секундочку. Сейчас, но тем не менее она есть, эта колбаса, поднимайте, не да. спрашивайте. Товарищи, человека. товарищи, подож... хватит сбиваться во флот. Давайте еще раз сформулируем вопросы для Яна, и он да. на них ответит. Да может не стоит на мне так акцентировать внимание, здесь просто по ходу мы отвечаем, что в колбаса есть разных сортов, но для кого уже она, это другой вопрос, но она есть, есть и плохая, есть и хорошая, есть и на пальном масле, есть и на обычном масле, Есть. мы можем выехать за границу и там поесть, понимаете? А в советском союзе даже выезд был ограничен, понятно? Именно почему? А почему был выезд ограничен? А потому что Маркс писал, что невозможно строительство на одной шестой части суши, потому что человек, выезжающий на Запад, он видел разницу между капиталистической и социалистической системой. И если бы это если бы их пускали всех они бы, они там и оставались, потому что человек ищет где все-таки сытнее, где, по, знаете, покомфортнее. Вот и все. Понятно, товарищи из Кемерова, Дмитрий или Павел, кто Начало. Да, да пожалуйста, Павел. Задача социализма это неразвитой коммунизм. И не надо тут летать в облака. Переходный период от империалистической фазы, коммунистической, и задача этого переходного периода всеобщее а, насыщение, чтобы у народа было все от всех до сих, чтобы продукты были. Не в рыночной конкурентной борьбе, а чтобы у каждого было то, что ему нужно, чтобы еда была достойного качества. Не в конкурентной борьбе, а чтобы это было по определению, что ты человек, и я, живя в Советском Союзе, не боролся за еду. Я не боролся за еду. Мне э, выдавалось жилье, образование, ну и все-все-все. Остальное сейчас я не буду это перечислять. А сейчас вы мне предлагаете конкурентную борьбу. А задача капиталиста – заработать денег, и зарплату мне, как рабочему человеку, не платит. Зарплата в Кемерово – 15-18 тысяч средняя. А на еду мне надо, блядь, 11. 11 тысяч. Павел, Павел, Павел, всегда, все, да? э, Павел, mm -hmm. э, прошу прощения, перебиваю, но еще раз э, напоминаю об использовании литературной лексики. Иначе нас будут штрафовать, у нас не будет площадки для высказывания своих позиций. Продолжайте, пожалуйста. Проблема в том, что переходный период, так называемый социализм, отличался от капитализма философией, мировоззрением. У капитализма нет философии мировоззрения. У капитализма религия. Основа любого капиталистического общества ⁇ это религия. И это не я вам говорю, это умные дядьки через меня сейчас вам обещают что-то. И вот эта разница, она колоссальная. Не может быть 300 сортов колбасы для одних слоев, для других, для пятых, для десятых. У всех должно быть достойное питание, достойное образование и иметь возможность развития. Сейчас у нас работают люди в Кемерово, средний рабочий час, то есть рабочий день, количество часов 12-14. Куда мы скатились за 30 лет? Мы ушли от 8-часового рабочего дня уже далеко. И это уже считается нормой. Если ты хочешь больше, чуть-чуть денежек получить, так ты больше работай. Надо работать меньше, а зарабатывать больше. Это основа социализма. И все. ВВП при Сталине было почти 32% внутренний валовый продукт. А сейчас современная капиталистическая Россия дает еле-еле полтора. Но это тоже можно считать а, погрешностью и статистической, не более того. Поэтому я за революционный путь развития, и я готов расстреливать людей, которые это не понимают. И теории этого что-нибудь там думают? Я закончил. Да, ну, Ян, пожалуйста. Ремарочку, ремарочку. Ну, по да, поводу, да. вот знаете, я жил все-таки, я застал СССР. Я помню, как мы ездили в Москву за колбасой, да? Вся Россия ездила в Москву за колбасой. Целые поезда были, да, колбасные. Так что не надо рассказывать. о доступной еде всем, да? В Москве она была, а в регионах ее не было. Это раз. По поводу расстреливать или еще чего-то. Ну, понятно, что... понимаете? Строить общество, общество, пускай оно даже по-вашему будет справедливое, но на убийствах, на гибели людей, на гулагах, ну извините, это сразу встает вопрос, а вы вообще, вы люди, вы, ну, вы, вы сами-то имеете право на жизнь в таком случае, понимаете, кто вам дает право там кого-то там убивать или еще, это не гуманистично, понимаете. По крайней мере, тогда капиталистическое общество, оно все-таки получается немножко гуманнее, чем у вас, да? Они, по крайней мере, убивают, ну, тоже там как бы, да, гуманности там мало, но, по крайней мере, не убивают откровенно. Вот и все, то есть задумайтесь над этим как бы. Понятно, uh, yeah. позиция Яна. Секундочку. Время, на... скажем так, тема неисчерпаемая, но тут большинство позиций, я, с большинством позиций как, yes. участников определились. Секундочку. Определились, в принципе, у нас только расхождение большей частью с Яном. Вот. Но, как я уже сказал, у нас время эфира не резиновое. Я сейчас предлагаю каждому из участников, коротенько, ну, где-то в формате 30 секунд выступления сказать давайте это начнем наверное с наших гостей пожалуйста павел слава господи слава тебе господи ребята проблема в чем наш оппонент и он для меня оппонент это однозначно начинает нам смешивать понятие переходный период не означает что у всех и все будет сразу на тонный переходный период Китай переходный период длится уже больше 70 лет, и они думают, что это будет лет 100, может быть, 200 этот переходный период. И он свое частное, что он ездил за колбасой, путает с философским понятием переходного периода, и этим смешивает нам мозги, специально запутывая, потому что его личные невротические ограничения не дают ему возможности видеть целое. Проблема в этом. В отсутствие философского подхода к проблеме, в отсутствии образования, капитализм забил все головы. И вот это буржуазное мышление, оно проходит через невротическое ограничение. Я не могу, у меня не получится, э, я потом, я здесь. Ну, в общем, как-то вот так вот. И смешивание переходного периода философского понятия и частного «я ездил за колбасой», вот оно смешание идет, разных понятий, несовместимых друг с другом. В этом проблема в отсутствии знаний, в отсутствии образования. Что такое философия и что такое частный случай? А знаете, еще мне рассказывали. А там, при гвардейцев, у бабушки у какой-то отобрали корову, там, бла-бла. Ну и все соответствующее. Есть, был, было, были проблемы целого года. Продолжение, которая была в советское время, это была проблема целого выживания страны. И нам сейчас рассказывают, что кого-то расстреляли за три колоска. О чем сейчас разговариваем? Разные вещи? Я закончил. Спасибо. Ясно. Дмитрий Улитин. 30 секунд. Мне слово, да? Да, 30 секунд. В принципе, мы уже примерно к завершению. А, ну, хочу сказать, это, Яну ответить. Ты знаешь, Яна. Я жил в Кемеровской области. Я ел колбасу натуральную, с мяса, да, без каких-то либо там консервантов, там красителей, также молоко сгущенное пил. Продукты были натурального качества, пожалуйста. В Москву я не ездил. Мои родители в Москву они ездили. Ты там за кого-то, за каких-то подонков, за Тухачевского негодяя, да, э, переживаешь. Как же так его в тридцать седьмом году, так правильно его сделали? А ты не переживаешь, что с 91 да, э, по сегодняшний день было уничтожено 50 миллионов нашего генофонда. Геноцид был совершен. Тебе на это как-то плювать? Все у меня на это. Ясно, спасибо, Ян. Ну, я, конечно, сижу, знаете, вообще улыбаюсь. <с> знаете, на то, тухачевские колбаса. Но суть-то не в этом. То, что происходит сегодня, ребят, это продолжение вчера. То, что мы имеем сегодня, это то, что началось сто лет назад, да? Когда без эволюционного пути перешли к революции, в результате она ничего вам не дала и э, логически пришла к завершению. Все развалилось, то есть развалили царскую Россию, да, с ее со словным обществом, там, с ее нравственностью, моралью, но тем не менее. Насадили, попытались насадить коммунистическую нравственность, моралью, но ничего не получилось, в результате все развалилось, и мы имеем то, и что имеем. Так что то, что мы имеем сегодня, вымирание сегодня, это в том числе как говорится, заслуга и столетней давности этой революции, потому что любая революция, она ну, в принципе, скорее всего, вот это и приносит. Да? Только, только эволюционный путь, только как говорится, спокойно Четко, просто не надо торопиться, ребят. Вы пытаетесь, я понимаю, что многим живется тяжело, но думать о том, что завтра что-то вы сделаете революцию и вы станете жить лучше, это точно не случится. Вот и все. То есть не стоит жертвовать, не стоит брать на себя, даже не жертвовать, не стоит брать на себя такую ответственность, да, Унич желать кого-то уничтожить, там, унизить, убить, чтобы, как говорится, взять власть в свои руки. Вот и все. Ждите. Эволюция все расставит по своим местам как и завещал Маркс. Спасибо, закончил. Позиция явно ясна. Марат. Да, как раз явно реплику сразу скажу. По поводу того, что революция ничего не дала. То есть, что вы сегодня пользуетесь теми богами, которые дала революция. Именно теми. То есть, вы разговариваете, имеете образование, медицину, и многое другое. То есть, и... Победили войне благодаря Советскому Союзу и социалистической экономике. И мы живы сегодня благодаря борьбе наших предков. Спасибо, все. Спасибо, да, Дмитрий Диденко. Да, спасибо. Постараюсь очень кратко. То есть основной момент, то, что мы выделили с вами. В процессе полемики, как мы изначально начинали говорить о социальной, о социальной демократической позиции, назовем ее так, революционной, потом говорили о, скажем так, коммунистической позиции но так или иначе мы перешли к ГУЛАГу, к тому, что в СССР было плохо колбасить, ну, короче, к либеральным мифам, что нам четко и ясно демонстрирует то, что поскреби социал-демократа, и вылезет либераль, либера, либеральная ли, вынесет вылезет, вылезет либеральное сознание. Как бы мы должны четко понимать это. То есть как бы социал-демократизм – это слегка припорошенный марксистской риторикой либерализм. Вот, собственно, и все, что я имею по этому поводу И всякие разговоры об эволюционном переходе, это есть те же самые разговоры наших любимых либералов про свободный рыночек, который все порешает, про то, что 30 миллионов умрут, но они не вписались в рынок, да и хрен с ними, а вы сидите, сидите и ждите. Вот, собственно, наглядная иллюстрация к этому вопросу. Спасибо. Ясно, спасибо вот как раз-таки товарищи подали идею одной из, наверное, ну, мы обсудим, естественно, с товарищами, порешаем, а, тему одной из следующих передач, то есть соревнования, даже не соревнования, а преимущества одной из двух систем, социалистической и капиталистической, в том числе экономик и так далее. Я думаю, это станет как раз-таки одной из тем наших будущих передач. Извините, но это не э, Секундочку, Ян. Да. Мы, в принципе, уже заканчиваем. Если есть что сказать коротенько, на, буквально на секунд на 10-15. Если, если надолго, то лучше тогда. Не, отважите, нет, здесь маленькая ремарочка. Здесь не про систем, а взаимодополнение. Просто одно проистекает из другого, и все. Но это мы как раз-таки и обсудим на вот о чем я и сказал. Так, у меня это вопрос. Нина, есть у нас вопросы от телезрителей? Нет, нету. Вопросов нет. Ну, в принципе, я думаю, товарищи и зрители, наверное, сами сделали выводы, наверное, разобрались в этих вопросах. Ну, в какой-то степени. И я надеюсь, мы в этом им помогли. Вот. Ну, я на правах ведущего тоже как бы от себя скажу свое личное мнение. Вот. Значит, нам некоторые наши товарищи а может быть и не товарищи не знаю как пока к этому относиться предлагают, предлагают утверждают что капитализм сам собой рассосется и эволюционно перерастет в социализм но классики марксизма по этому поводу еще 150 100 лет назад дали четкое и не подразумевающее двух толкований понимание то есть вот допустим тот же маркс на которого ссылается и наш оппонент в сегодняшней дискуссии я в своей критике годской программы написал что между капиталистическим и коммунистическим обществом лежит период революционного превращения 1 второе. и этому периоду соответствует и политический переходный период и государство этого периода не может быть ничем иным, кроме как революционной диктатурой пролетариата. Вот. Ему вторил уже в свое время Ленин. Всякое допущение мысли о мирном подчинении капиталистов в воле большинства эксплуатирующих, эксплуатируемых, о мирном реформистском переходе к социализму является не только крайним мещанским тупоумием, но и прямым обманом, рабочих подкрашиванием капиталистического наемного рабства и сокрытием правды это он написал в тесте к второму конгрессу коммунистического интернационала и товарищи вся совокупность исторических фактов нам наглядно демонстрирует правоту классиков Uh, уважаемые читатели и зрители информагентства «Ледокол», вы сегодня услышали uh, разные мнения на, те, на тему сегодняшней передачи. Я ее повторю, uh, эволю «Эволюционный путь». Эволюционный либо революционный путь, то есть uh, пути к переходу, к, uh, возможные пути перехода к новому обществу. Uh, вот. uh, выводы, в принципе, можете сделать сами вот думайте читайте анализируйте делайте выводы еще раз напомню что свои вопросы пожелания конструктивные замечания предложения а также заявки на участие в последующих телемостах присылайте на нашу почву почту инфоледокол собака gmail.com эту же почту вы можете увидеть в описании к данному видео я с вами прощаюсь, мы с вами прощаемся. Спасибо участникам, спасибо за внимание. С вами было информагентство Ледокол и я, Вячеслав Мерликин. До свидания.